Как желанно это возвращение Туда, где душу хочется согреть, Где вкус победы, где горечь поражения, Где на здоровье хочется болеть. Вот и подошло к концу томительное и тоскливое Время жизни футбольного болельщика. Завершается... Очередное межсезонье. Из-под снега появляется изугудная трава, А трибуны замерли в ожидании болельщиков И первого стартового свистка. Ровно через неделю Минская «Динамо» шагнет в новый сезон. Друзья! И именно в честь этого события я рад дать старт новому шоу «Студия». Приветствуем всех на YouTube-канале Минского Динамо и, как говорит Саша, привет всем нашим. Спасибо, что отнимаешь мой хлеб, Макс. Друзья, до старта нового сезона осталось совсем ничего и в честь скорого начала чемпионата мы рады объявить о запуске нового шоу. Студия! Первый выпуск мы посвящаем знакомству с нашими новичками. В этом сезоне Минская Динамо усилила 8 футболистов. И как вы помните... Каждого из них по нашей доброй традиции мы представили креативным роликом на Динамо ТВ. Мы предложили болельщикам задать свои вопросы новичкам команды. Спасибо всем, кто откликнулся. И лучшие вопросы обязательно сегодня прозвучат в нашей студии. Но это не все, что вас ждет. Ведь не только новички нашего клуба станут героями сегодняшнего выпуска. Мы пообщаемся с руководством «Минского Динамо», в очередной раз узнаем, когда же наконец дострой стадион «Динамо Юни», вручим награду лучшего игрока прошлого сезона, а также в конце видео вас ждет конкурс. А еще для новичков команды мы приготовили специальные задания, и им предстоит их выполнить, ну или хотя бы попытаться. Ну что же, я уверен, будет интересно. Погнали! Друзья, Макс отправился в студию Е5, где готовит испытания для наших новичков, хотя многих из них мы знаем и уже довольно-таки давно. Ну а прежде чем мы начнем общение с футболистами, я рад видеть в нашей студии руководство Минского «Динамо» генерального директора Андрея Толмача и спортивного директора Андрея Лаврика. Андрей Валерьевич, Андрей Иванович, здравствуйте. Это Ой. межсезонье, как никогда, оказалось закрытым для наших болельщиков. Мы не видели ни голов, не видели ни составов, но вы были какое-то время вместе с командой в Сочи. И вопрос, который интересует действительно многих из нас, как команда, как ребята, как сборы. Да, по решению тренерского штаба в этом межсезонье было закрытым. Я понимаю волнение болельщиков, которые хотели видеть игры команды узнавать состав команды. Но скажу, что осталось немножко потерпеть. Скоро наши болельщики все увидят на футбольном поле уже в официальных играх. Мы постараемся компенсировать эту закрытость в течение сезона за счет работы нашей службы, медиаслужбы, и за счет прямого общения с болельщиками по любым вопросам. Да, мы уж постараемся. Но в целом, вот, как вам то, что вот вы увидели на сборах в Сочи? Скажу, что условия были достаточно хорошими. Может быть, спарринги, которые провела команда, по уровню соперников хотелось бы повыше. Но считаю, что команды были достаточно неплохого уровня. И те спарринги, которые команда провела, пойдут на пользу в плане подготовки к сезону. Основная задача была выполнена, мы провели 8 спаррингов, в общем-то все матчи состоялись, которые планировали. Мы дали, скажем так, шанс всем ребятам себя проявить, так как у нас в этом году 8 новичков, плюс поехало 6 наших воспитанников на сборы. Каждый из ребят получил игровое время, в общем-то тренеры увидели их в деле. Я считаю, что сбор получился очень хорошим в этом плане. Плюс очень важно, что мы обошлись практически без травм. Только у одного а, игрока была достаточно существенная травма. Остальные ребята отработали сбор от начала до конца. Андрей Иванович, вопрос к вам как спортивному директору. Межсезонье со стороны болельщика выглядит довольно качественным, как никогда. Все усиления довольно-таки интересные, довольно известные фамилии для белорусского футбола. Плюс легионеры, которые неплохо себя показали в прошлом сезоне. Как вы оцените ту работу, которую провели? Ну, я считаю, основная оценка работы будет по окончании сезона, это какое место мы займем. Но по игрокам пройтись мы усилили вратарскую позицию. Егор Хаткеевич, это игрок сборной страны, опытный вратарь. То есть было пожелание тренерского штаба об усилении этой позиции, мы усилили. Взяли Наумова, также игрок сборной, основной игрок. То есть тут, я думаю, вопросов никаких нет. Центральный защитник, который назначен, должен нам помочь. Саша Селява, опорный полузащитник, который, я считаю, один из самых недооцененных в нашем чемпионате опорников. Он играл за «Шахтер», достаточно здорово, играл в основном составе, там, стал чемпионом. Нам получилось его подписать, я думаю, тоже нам поможет. Но про Кисляка, Быкова, Путила, я думаю, тут э, говорить особо не стоит. Наши воспитанники, там, как бы, да, там, капитан наш и так далее. Я считаю, что ребята вернулись домой и э, принесут пользу большую клубу. Ну и два легионера, это молодые ребята По и Бакич, это наша атакующая линия. Мы надеемся, что у нас были определенные проблемы, скажем так, с совершением атак в предыдущем сезоне. Я думаю, что они нам помогут эту проблему решить. Андрей Валерьевич, стартовала продажа абонементов на новый сезон, но, как известно, руководство клуба приняло решение о том, что мы продлеваем срок действия прошлых абонементов. Хороший жест для болельщиков? Ну... К сожалению, прошлый сезон получился достаточно скомканным по, по ряду причин. Были разные факторы, поэтому было принято решение руководством клуба для того, чтобы поддержать наших болельщиков, которые не всегда помогли попасть в прошлом сезоне на стадион, продлить абонементы для того, чтобы была возможность компенсировать те потери, которые были в прошлом сезоне. Андрей Валерьевич, еще один вопрос, который касается маркетинговой составляющей. Насколько мне известно, в этом году наша форма впервые за много лет не претерпит изменения на новый сезон. Верно? Да, это так. В прошлом году совместно с нашими партнерами был разработан дизайн формы «Энергия Динамо». Мы решили, что сохраним этот посыл и в этом году. Скажу, что форма достаточно качественная, пользуется большим спросом не только у нас в Беларуси, но и за рубежом. Это правда, Поэтому да. Поэтому я считаю, что от добра добра не ищут. В связи с этим было принято решение оставить форму игровую, прошлогоднюю и на этот сезон. Андрей Иванович, форма старая, а вот в регламенте, как известно, есть изменения. Это и количество замен, я думаю, это должно прибавить игре и динамики, и должно стать еще более интересно для болельщиков, в принципе. И набивший оскомину вопрос с лимитчиками. Мы не будем обсуждать наши отношения, решение принято, и нам с этим жить, нам нужно под это подстраиваться. Как известно, у нас много молодежи поехало на сбор в Сочи, и вот как... Вы посмотрели на их работу и если реально те ребята, которые могут достойно выйти в стартовом составе и не просто отбывать место, а на самом деле показать качество и уровень игры? Да, действительно, в этом году в регламенте есть пункт определенный, на поле должен находиться обязательно один игрок не старше 99 -го года рождения. Это решение уже принято, оно не обсуждается, то есть однозначно один игрок будет находиться на поле. У нас достаточно хорошая школа, как вы правильно заметили, у нас сейчас шесть человек летало на сборы, которые подходят под этот лимит. Я думаю, что у нас этой проблемы лимитчиков не будет. Один из этих ребят с достоинством представит клуб в чемпионате страны. И Андрей Валерьевич, пожалуй, главный вопрос, который интересует многих болельщиков, что с нашим стадионом «Динамо Юни». Ждать ли нам открытия в этом сезоне? Да, я думаю, что мы близки к завершению. На данный момент завершены все строительные работы, завершаются отделочные работы. Я думаю, что к концу марта, начало апреля мы завершим и отделочные работы, останется только благоустройство территории. Стадион построен в первую очередь для нашей академии. Он, на этом стадионе будет общежитие на 30 мест где будут постоянно проживать наши воспитанники Академии. Плюс есть ряд медицинских кабинетов, конференц-залы, методические кабинеты, студия «Динамо ТВ» для того, чтобы наша медиа-служба медиа повышала качество своей работы. И мы создавали для этого условия. Вот. Вместимость стадиона более 5000 мест. Скажу, что Основные игры будет проводить там наша женская команда, наш дублирующий состав и команды возрастов нашей академии. Плюс к этому мы надеемся, что уже или осенью этого года, если понадобится, или в следующем году несколько игр проведет, официальных игр проведет и наша основная команда. Андрей Валерьевич, Андрей Иванович, спасибо большое то, что заглянули к нам в студию. Я... Надеюсь, что в этом сезоне у нас все получится. Наши болельщики верят, ну а верить они умеют хорошо. Ну а я передаю слово Максу. Сектор d 24 национального Олимпийского стадиона «Динамон». Здесь находится наш фан-шоп. И здесь совершенно недавно стартовала продажа абонементов на новый сезон. Здесь же можно обменять совершенно бесплатно абонементы прошлого сезона на новый. Ну и, конечно же, приобрести продукцию с логотипом нашего любимого клуба. И новый абонемент это предвестник матча первого тура. Наш первый тур мы играем на стадионе по улице Маяковского. Мы будем рады видеть болельщиков, но, конечно же, понимаем, что не у всех есть возможность посещать стадионы. Главное, что мы ощущаем поддержку. Команда это всегда чувствует, потому что Минская Динамо это одна большая семья. Прежде чем говорить о новом сезоне, Нужно закончить одно дело, которое касается сезона прошедшего. У наших фанатов есть много классных традиций, но одна из самых приятных – это вручение приза лучшего игрока года от объединения болельщиков «Девятка». Итак, встречайте! Лучший игрок прошедшего сезона – полузащитник Минского «Динамо» Владислав Климович! Так, друзья, у нас в студии самый улыбающийся футболист нашей команды Владислав Климович. Влад, честно, по тебе соскучились. 25 дней вас не видели. Как там на Черноморском побережье? Расскажи. На Черноморском побережье хорошо. Первые две недели из <с> 25 дней. Потом, Потом что погодка доедать. нас немножко подвела. Да, испортилась погода. И я думаю, что была погода, вот как, как, как здесь сегодня. У нас дождь, снег и э, немножко... Условия нам подпортили, и пришлось и тренировочный процесс корректировать, и все-таки, когда солнышко видишь, легче и тренироваться. Поэтому ну, были свои нюансы, но, ну, как говорится, сбора отработали на полную, поэтому в этом плане все, все супер, все good. Ну, мне кажется, то, что условия для сбора вашего были подстать тому времени, когда начнется наш чемпионат. Погода плюс-минус будет, я думаю, одинаковая, правильно? Да, да, согласен. И Плюс, наверное, может даже и хорошо, что погода чуть-чуть испортилась, и э, нам приходилось некоторые тренировки переносить на искусственное поле, потому что, ну, в любом случае, начало сезона у нас будет, на, да, на синтетике. Да, поэтому, как говорится, к этому мы уже готовы. Все, что к не этому, делать, все, все к, лучшему. к лучшему, да. Будем выгоду искать везде. Влад, так получилось, то что медового месяца у тебя не было. И сразу поехал в Сочи. Ну, с кем же у меня был, был, провел, с... то... был в Сочи? С кем провел это незабываемое время? С кем жил в номере? Я с Егором Хаткевичем жил, да, с новичком нашим. Вот Как-то на, на третий на или на четвертый день он мне такой говорит, а ты знаешь, какое у меня отчество? Я говорю, не, еще, я еще не знаю. Задумался. Он такой... Такой же, как и у тебя. Таде уши еще. Теперь представляешь, у нас в два-то девушечь. Представляешь, два тадевушища, да, как бы, ну, вот. Собрались потоку. Получилось. Да. Получилось внезапно, что ну я думал, что в команде я точно никогда не буду в одной с <свят> <свят> человеком, у которого такое же отчество. Ну, видишь, как. Слушай, как два говорится. Тадеушевича, еще, два игрока сборной. Неплохо. Да, видишь, как. Он говорит, что он уже как бы давно понял, как бы что что что у нас. Да, что мы похожи. Как <свят> бы. я вот этого только не знал. Но ну, видишь, как получилось. Ладно, через неделю начинаем новый сезон. И так уж получилось, то, что жребия нам соперники определил Жодинский торпедо Белас. Не чужой клуб для тебя. Обрадовался? Да, не чужой клуб для меня. Ну, как бы, конечно, обрадовался. Потому что в Сочи смотрел даже в прямом эфире я жеребьевку. Ну, все-таки было интересно, с кем будем начинать, где, как. Поэтому, ну, когда вот ты вот ждешь, ждешь, ждешь, и тут... Говорят, Динамо торпеда, <свят> и ты такой сразу, ну да, интересно, тем более вспоминаешь, ну все-таки неплохо с ними домашнюю игру провели в прошлом сезоне, поэтому ну впечатления как бы хорошие остались, эмоции от того, и много друзей там, во-первых, осталось, поэтому эта игра будет, ну для меня как бы, не скажу, что там какой-то заурядный, ну не заурядный, но... Как бы, как бы будет интересно. В, мне, в случае. любом случае. Матч да. Динамо и Торпедо Белас по-другому не проходит. Это, это точно. Кстати, я вот сейчас вот вспомнил. Ровно три года назад мы начинали сезон 18 -го года, тоже на комвольщике, да, тоже да, против было. Жодинского торпеда. По-моему, ты не 1-2. Мы да. проиграли за Жодина проиграла, по-моему. 1-0 забили Динамо. Первым мы сравняли. И, по-моему, гал... Галович. Галович. Да, да. Да. Влад, наше шоу мы снимаем про новичков, но тебя в нашу студию мы пригласили не просто так. У болельщиков Минского Динамо есть хорошая давняя традиция награждения лучшего игрока по итогам прошедшего сезона. И как ты уже понял, по итогам сезона 2020 этой награды удостоился именно ты. С чем я тебя и поздравляю. Спасибо большое, спасибо. Ну а для вручения приза я рад пригласить в нашу студию болельщика Минского Динамо Максима Филиппова. <музыка> Максим, спасибо, что пришел к нам в студию. Пожалуйста. Первый же вопрос. Расскажи, пожалуйста, сколько лет вашей традиции? Ну, если коротко, то много. Не первый десяток лет уже, наверное, можно так сказать. Сколько я себя помню, сколько девятка существует. Мы всегда пытались поддерживать лучших игроков нашего клуба. И я даже не помню конкретно в каком году это получилось, но мы дарили еще в начале 2000-х подарки. И это были подарки совершенно разные. В зависимости от того, что нам придет в голову, в зависимости от того, как человек играл. Но всегда старались как-то поддержать, чтобы осталась у человека память о том, что он был лучшим в лучшем клубе. Поэтому с начала двухтысячных мы постоянно что-то дарили. И конкретный год я уже даже не скажу, но каждый год старались это делать. И делали. А какой был самый дикий приз, который вы вручали? Дикий? Да. Вот прямо жесть какая-нибудь такая в твоем понимании. Ну, поскольку это дикий Наверное, диким можно назвать просто изображение, которое получалось, потому что когда мы иногда дарили какие-то непросто... Иногда это были разнообразные подарки, качества, допустим, стандартные, может быть, можно назвать кубки или там с первым местом среди болельщиков и прочее. Но, наверное, это было что-то, то, что сделано своими руками, и он, наверное, был не один, когда мы что-то искусственно, искусственно изображали. И вот уж насчет дикости, это нужно спросить тех, кто, наверное, их получал, насколько у них это было вот... Как они на это реагировали, но я просто помню, что периодически у людей, скажем, у товарища нашего Ковальчука, было очень удивленное лицо, когда он получил свой подарок. А вот насколько было дико, наверное, можно поинтересоваться у него. А что за подарок? Ну, это была картина с его изображением. Наверное, очень А Не будем, как говорится, оценивать свою работу, пускай оценивают другие. Мы слишком субъективны в данный момент. Ну что ж, теперь приступаем к самому приятному. Вручение награды лучшего игрока сезона 2020. Итак, вручаем. Угу. Собственно, вот оно, то, что мы попытались да? сделать, да, о том, чтобы это было, наверное, незабываемо. И Глаз. те эмоции, которые могут быть у человека, который да. взял первое место, вот они здесь, это, собственно. Я надеюсь, в конце сезона у нас вся команда будет с такими эмоциями. А, это зависит только от И вас. вместе с нашими болельщиками. Поэтому вот они настоящие эмоции за то, что может быть человек просто лучшим в лучшей команде. Спасибо большое. Поздравляю. Очень, поздравляю. Очень приятно, спасибо. Пускай эта традиция это... продолжается. Мы не против. Ну, реакции будет... Влада было видно, что... Yeah, очень это удивлен. очень круто. Это очень круто. Я надеюсь, ночью никогда не будет страшно, когда будет темноте попадать. Если я себе повешу, я могу испугаться сразу. Поэтому надо привыкать к тому, что ты лучше, и тогда не будешь ничего бояться. Все, супер, спасибо вам большое. Максим, Я думаю, будет очень уместно дать пару напутственных слов Владу, который передаст их всей команде. Ну, конечно. Я еще раз хочу поблагодарить за то, что в прошлом году мы, вот, собственно, здесь собрались для того, чтобы в прошло... отметить чемпиона, человека, который фактически стал чемпионом в клубе прошлого года. Хочется пожелать самых искренних и теплых слов, э, отблагодарить за все, что было сделано ради клуба и, естественно, пожелать только движения вперед, не останавливаться, чтобы мы всегда были вместе и всегда могли э, идти к победам, и чтобы все то, что вот будет в 2021 году, было между игроками и болельщиками, чтобы мы уверенно шли только туда, ну о чем, куда мы все, собственно, желаем, куда попасть. Ну да, мы в свою очередь надеемся, что в конце, в конце следующего сезона нашим болельщикам не просто будет не стыдно за, за наш клуб, за а, а, футболистов, которые в, не, в нем играют, а, а наконец-то достигнут тех целей болельщики вместе с игроками. Которые, которые все так ждем давно Договорились Договорились Что же, ну и на этой позитивной ноте я рад отправить Владислава в гости к Максу Чтобы узнать, насколько хорошо знаком лучший игрок прошлого сезона с фанатской тематикой Влад, успехов! Срочка одной красивой песни стала названием нашего задания. Кстати, она является одной из самых популярных в фанатской среде. Влад, все очень просто, я задаю тебе вопрос, ты отвечаешь. Если знаешь, если У -у -у. не знаешь, то фантазируешь. Я буду... Говорить слова из фанатской терминологии, угу. ты догадывайся, что, что это обозначает. Что Итак, такое, что да. же такое, по твоему мнению, собака? Собака. Собак. Ну, интересно, я слышал выражение на собаках: добираться так. на собаках это добираться на электричке. без если когда последний раз ты ездил сам на электричке? Э, на электричке давно, но был такой.. Э, Период в моей жизни, когда я добирался на электричке на домашние матчи в футбольном клубе. Кстати, говоря, Жодинская торпеда», когда я играл еще юношу, юношем, был, мы закрывали команду «Торпеда Жодина, И на домашние матчи у нас вся команда была в Минске базировалась, тренировалась. И у нас как бы не было ничего там, ни автобуса, ничего. Мы вот на электричке сели. На собаке. Как... На собаку. На собаку сели и поехали, потом пешочком от станции, и вот мы уже на игру приехали. Круто. Следующий вопрос, сразу тебе подсказка, это не песня Михаила Круга. Ну что же такое «Роза»? Роза. Роза это цветок. Да. Ну а если фанатская среда. А фанатский честно вот даже таких и мыслей нет роза. Как и цветок это тоже могут подарить. Особое уважение у болельщиков к игроку если розу вручают. Это какой-то, не знаю, ну не титул, как как, как сказать. Не, не... не титул совершенно. Это вещь. Ее, кстати, можно купить в нашем фан-шопе, сектор D24. Роза, шарф, что там в фаршопе можно купить. Шарф, шарфик, роза, да. все. Что же такое Влад? Заряд. Заряд. Сегодня мы говорили как? об заряд, энергии. Как? Заряд. Заряд, ну, я так понимаю, как пушечный вот заряд, я знаю, есть, наверное, mm. заряд какой-то пиротехники. Или, или пиротехники, и или лет... заряд все-таки, что может скорее фанатцев быть. Заряд, клич, какой-нибудь. Кричал. Кри фанатский за Заряд. заряд. Да, Ты все. молодец. Супер. Слушай, без ошибок, пока <laughs> идем. А, двойник. Может, у тебя такое двойник. даже и было. Да. Двойничок, значит. Не тройничок. Ага, не тройничок. Эм, ну, блин, похожие, очень два похожих человека, наверное. Я Двойник. тебе подскажу, не Нет, про не человека сеть, идет, да. да, буду направлять. Такое ага. было у Минского Динамо в позапрошлом а, сезоне. Двойник, значит. Вот, До да, позапрошлого сезона ты мне, конечно. А, может быть, два сезона подряд? Ты... Нет. В одном сезоне это должно. И даже, кстати говоря, близко. Дуром, между. Значит, двойник. Вот два тура. Два Ту три, два Ту тура. две победы, Что у быть, Хорошо, Два фанату. тура. Двойник. Вы Выезд, Выездка. Окей. Домашняя игра. Угу. Двойник... Ну ты попал, я не знаю, на выезд в общем, на домашнюю. Ну, ну ладно, сложно. давай я отвечу. Да, давай. Это когда э, приведу пример. Когда угу. команда в еврокубках поехала в Лейпайю, следующий угу. матч был у нас в Бресте. Брест. И, и вот тот, кто посетил две, игру в Лейпай -и, и в Бресте, у того выездные, получается. Да. Да. И фанаты, Всё. кстати, э, не только фанаты, но и футболисты тогда, получается, и, пробили такой двойник. выезд. Да. Угу. Глушить. Что Глушить. Что делают фанаты, когда? Ну, если так подумать, глушить, глушить, глушить, глушить. Э, как у нас вот в футболе говорят, глуши соперника. Это вот не давая ему там так. выходить из-под прессингуй, прессингуй, да. То глушить у фанатов, ну, может быть, что-то перекричать других Бинго. фанатов. Там, Ты молодец. И последний э, вопрос. Что такое, Влад? Закончим на оптимизме. Оптимизм. Гроб. О, очень оптимистично мы заканчиваем. Но это не то, поэтому рассуждай. Гроб, гроб, гроб. Я помню, был случай, когда вот в Беларуси фанаты, по-моему, Гомеля да, <связываться> и, <связываться> и Борис Шумбате на выезде гроб под автобус. Нет, не а, тот гроб. Ну, это красиво. Да, это <связываться> очень красиво, но на самом деле гроб… Э вот если ты поехал в той же кругосветке на выезд, там это будет на собаке, на на собаке на... На, на выезд. А... В общем, <связываем> эта штука, на которую ты садишься, поднимаешь и туда вещи складываешь. А йом, вот все, крышка все бы, логично. Спасибо, Влад, немного расширили твою фанатскую терминологию Теперь ты будешь ближе да. к фанатам Ну и, конечно же, желаем тебе и всей нашей команде и болельщикам быть в новом сезоне одним целым Чтобы мы достигли того, чего все мы, конечно же, хотим Ну а дальше в нашей студии будут появляться только новички Итак, встречаем первую пару У нас в студии два чемпиона Беларуси, причем в разных командах. И это не коллектив северо-востока Минской области. Саша, Артем, я рад вас приветствовать. Давно вас не видел. Как там в Сочи? Да нормально. Погода не очень была, правда. А так все нормально, без происшествий. Вот такая интересная у нас получилась закономерность. Два гостя, Саша и Артем. Артем примерил чемпионскую медаль в 2019 году. Саша это сделал в прошлом году. Но при этом в том сезоне вам мы немножко... Задачу усложнили, правильно, обыграв вас на строители. Каким ты запомнил тот матч? Ну, тяжелый матч был. нужна была победа. Как бы Мы боролись за чемпионство. Но проиграли. У нас еще оставалось там. Игры оставались, чтобы выиграть. Получается, Динамо помогло нам в последнем туре. Но вот в матчах с Брестским Динамо у нас было не все так хорошо, как с Шахтером. Не без твоего участия, Артем. Правда ведь? Всяко бывает. Ты! Какими запомнишь те матчи, которые ты проводил в составе Брестского Динамо против своей экс-команды? Да какие! Всегда хорошие матчи, всегда напряжение. Я запоминаю только позитивные моменты, что много болельщиков, которые между собой, скажем так, дружат. Поэтому поддержка всегда, никакого негатива. А матчи всегда напряженные, интересные. А за какую команду я играю, за такую хочу выиграть. Поэтому... На тот момент мне хотелось победить. Саша, ты один из первых новичков нашего клуба в этом сезоне. И когда вот мы общались с твоими коллегами, они сказали, то, что мы подписываем очень хорошего футболиста, бойца. Это приятно. Приятно слышать такое от твоих бывших коллег. Какие ты в себе качества бы выделил? Мы знаем, что ты парень очень скромный. И про себя ты говоришь. Ты вообще, в принципе, наверное, не любишь разговаривать, интервью давать, но тем не менее. Ну да, как бы немножко скромно. Но так неуступчивый. На поле выхожу, как на последний бой. И так у тебя, в принципе, в ну, каждом да. матче. Твой друг, твой коллега по Солигорскому шахтеру, один из самых веселых футболистов нашей команды, Сергей Матвеевич, помог тебе с адаптацией? Ну да, помогал. Как бы на сборе жил с ним в комнате. Он уже сказал, показывал, что к чему, как. Ну так все нормально. Ну, это самое главное. Я вижу, Тема улыбается. Вы играли друг против друга, и ваши матчи, особенно в последних сезонах, были очень принципиальные, прям искрили. Какими вы запомните встречи? Вот Шахтер и Брестская Динамо. Друг против друга именно. Почему вы еще играли это, в принципе, на ну, одних наверное, тот, Где не постояли? Не, у меня есть еще Тогда Тогда весь восп... мир знал, что такое варвар-белорусский. А, да, это... Нет, это было ну, так для общественности. А... У меня Санька, мне на ногу упал но случайно и повредил колено. Был моментик один. Это Помнишь? В каком матче? Еще В девятнадцатом году. Не помню. В Солигорске. Ты подтолкнул, меня. Ну, случайно, но мне запомнился. Ну, никакой, никакой обиды. А так, конечно, тот матч самый классный. Но в этом сезоне вы будете бороться уже за место в составе. Вполне возможно, потому что конкуренция в средней линии. И вот именно с этого вопроса я хочу начать, потому что мы собирали вопрос от наших болельщиков. И прежде всего хотелось бы сказать спасибо всем, кто прислал нам свои письма. Саша, первый вопрос для тебя. Вот именно о конкуренции в средней линии. У нас много сейчас качественных футболистов, хороших исполнителей. Не было у тебя опасения такого, что это может быть предлог, из-за которого не нужно идти в Минской Динамо? Да нет, наоборот, конкуренция – это двигатель прогресса. Как бы так. Но конкуренции не боюсь. Буду доказывать на каждой тренировке. И второй вопрос, который я тебе задам, тоже от наших болельщиков. Расскажи про свою родину, про Белыничи. Что за городок, как ты там начинал заниматься футболом? Ну, Немножко расширим географию. Я из городского поселка Белынчи, это недалеко от Могилева. Занимался, как и все. Я тренер Проходил к тренеру Полосковный Сергей Евгеньевич. Это его... отец? Отец Паша Павла, да да. да, да, да, Тоже, кстати, играл в нашем клубе вместе, кстати, с Артемом, по-моему, еще. Uh -huh. Под его руководством и Александр Павлов вырос. То есть такое на самом деле, Там есть, редакция, футбольная да, история да. богатая в регионе. Александр Шупиков и Юрий Ковалев тоже сбил, как бы нормально там школа. Саш, ну вот, а если вдруг я захотел приехать в Белыничи, наши болельщики по дороге в Могилев, правда, в Могилев, мы еще не скоро поедем, а, захотят приехать в Белыничи, есть там что посмотреть? Ну, у нас хорошая природа. Ну, в принципе, как бы и хорошо. На этом, Артем, вопрос от наших болельщиков тебе. Первый вопрос: с кем из динамовских игроков, те, которые с тобой раньше играли в команде, с кем ты сейчас поддерживаешь дружеские отношения? Да много, ну, со всеми хорошие отношения. Так, каждый, кто в другую команду уходит, ты интересуешься, как там обстановка. Обычный бытовой вопрос. Ну, так уж получилось, что, что перейдя в Брестское Динамо, у тебя появилось много друзей, которые с тобой раньше играли в Минском Динамо. Тоже такое вот совпадение было. Да не совпадение, а сильнейшее просто всегда с Минского Динамо. Вот поэтому теперь сильнейшие собрались здесь, и в этом году мы будем бороться за? За победу в каждом матче. Отлично. И вот на самом деле очень интересный вопрос прилетел от болельщиков. Я не знаю, откуда это взялось, но тем не менее. Правда ли, что вы очень тщательно следите за питанием и отказались от мяса? Именно я? Да. Я Никогда, не знаю, откуда это был вот такой, такой вопрос. Ну, за питанием слежу, но любой спортсмен следит за питанием. Это надо. Что логично? А, не отказывался я от мяса. Никогда? Нет. Парни, спасибо, что заглянули к нам в студию, желаем вам удачи. Старт сезона уже совсем скоро. Ну, а мы переключаемся к Максу. Итак, 105-й дубль, парни, будем начинать. Задание, которое мы придумали для вас, самое что ни на есть простое. Я буду задавать каждому из вас, но по отдельности по 10 вопросов. А по, это не игрок... Ну, вопросы немножко, возможно, даже каверзные в этом-то и mm. интерес. Отвечать можно либо да, либо нет, а победит тот, кто больше даст положительных ответов. Немножко понятно? Mm -hmm. Ну и отлично. Определим, кто будет первый начинать. Для этого я придумал специальную игру по случаю Ди на Мо. Давайте. Давай, давай. Динамо. Так, ты выиграл, да? Кто начинает, Ты или Саша? Саша. Ты улыбнешься и скажешь мне «да», ты улыбнешься и скажешь мне «да». Итак, приступаем. Саша, ты проиграл, поэтому и начинаешь. У меня для тебя мини-приз, можешь забрать это даже с собой. Да или нет? Да. Показывать вот в ту камеру э, свой вариант. Чем больше ты дашь положительных ответов, тем лучше. Больше шансов на победу. Итак, приступим. Первый вопрос. Достал ли Саша строк своими вопросами? Нет. Идем дальше. Виктор Шимусик был тогда прав. Ты еще, ты это это что? Что? Это Идем дальше. Артем Быков правда ли, что он самый красивый в команде? Ох, это первый правильный ответ. Бывает ли? Леонид Станиславович неправ? Интересно Доволен ли ты, Саша, зарплатой в Минском «Динамо»? Да. Второй правильный ответ Нарушал ли ты в Сочи спортивный режим? Шансов у тебя на победу мало Александр Селява лучше в средней линии? Отлично Надоел ли в Сочи Игорь Шитов со своим инстаграмом? <звы> Было дело, мы видели ты никогда не устанешь повторять? Ну, после сезона будешь говорить по-другому. В этом году мы будем чемпионами? Саш, ты дал пять правильных ответов, где-то посередине, но 5 это лучше, как минимум, чем шестое. Мы это запомнили с прошлого сезона. Отправляю тебя отдыхать и ждем в нашей студии Артема Быкова. Ты улыбнешься и скажешь мне «да», ты улыбняешься и скажешь «да». Магия монтажа. Артем Быков уже в нашей студии. Артем, это тебе. Да и нет. Все абсолютно просто. 10 вопросов, на которые ты должен дать наибольшее количество положительных ответов. Зеленую галочку показать в ту камеру. Ну, и можешь тоже говорить. Не возбраняется. Сколько положительных ответов из 10 дал Саша Селева? Как ты думаешь? Твоя ставка здесь можно. 7. Значит, тебе надо как минимум 8. Угу. А -ха -ха. Поехали А приз есть? Конечно, вот он у тебя в руках Спасибо. Достал ли Саша строг тебя своими глупыми вопросами? <звук> есть, хорошо идем Виктор Шимусик тогда был прав? В чем? 1-1, Шахтер Брест Вар твое знаменитое. А, нет, это понятно. Но Нет. Идем дальше. Правда ли, что Артем Быков самый красивый в команде? Нет. Ох ты какой. Бывает ли неправ Леонид Станиславович Кучук? Будешь ли ты играть в старте, подумай. Угу. А следующий вопрос. Это я на, на второй ты... вопрос. Ты... Будешь, на будешь на лавке. <свят> Доволен ли ты Артем зарплатой в Минском Динамо? Да. Угу. Нарушал ли ты в Сочи спортивный режим? А нарушения разные бывают. Ну да или нет? У тебя два варианта. Можешь рассказать. Не, ну. Типа, позже типа. лечь или... Не, ну, это спортивный это режим, спорт... это пиво, девочки, дискотека. А сон, это спортивный режим или нет? Ну, спать можно, если не на не, тренировке. Не, позже, допустим, лечь спать. Ну, я тебе разрешаю. Не, Нарушал да. ли ты в Сочи спортивный режим? Ну, стало жарко, и ты вентилятор урубил. Идем дальше. Александр Селява, лучший в средней линии? Да. Uh -huh. а, очень важный и сложный вопрос. Пойдем против этого парня. Надоел ли в Сочи Игорь Шитов со своим инстаграмом? Естественно. Отлично. Мы все это видели. Отписался от него уже? Вот тут ты в теме. Ты никогда не устанешь повторять? Идем дальше. Артем, последний вопрос. В этом году мы будем чемпионами. Артем, твой результат 8. Как мы и договорились в самом начале. Но Поздравляю, расписали. И ждем появления Саши Селявы, чтобы он тоже узнал результат. И в конце концов объявить победителя тоже нужно. Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ну что же, наш конкурс завершен. Каждый из новичков, старых новичков и просто новичков нашего клуба ответил на 10 местами непростых вопросов. Итак, Артем ответил на 8 вопросов положительно. Он сказал да. Саша, твой результат 5. Собрать не могу, все это было. Артем победитель! Аплодисменты жиденькие, но Артем, мы тебя поздравляем. Этот приз, эти таблички вам. А мы ждем следующую пару новичков. Вот они наши легионеры, вот они парни. Душан, Жан, привет. Как дела? Привет, привет. Нормально, все. Как прошли сборы? Рассказывайте. Ну, давай первый. Молодец. Нормально все. Там погода не очень помогала, но все нормально. Никто не сломался, поэтому все нормально. Слава Богу. Душан, твоя очередь. Про погоду уже много чего было сказано. Давай что-нибудь другое расскажи нам. Как проходило? Ну, два из пять дней – это долгая подготовка, могу так сказать. Но все равно, когда подготовка за сборой закончится без травм, и тогда это, это сбор будет супер. Надеюсь, что этот чемпионат будет лучше, чем в прошлом году и что у нас будет хороший-хороший результат. Было ли что-то интересное, Жан, может, со сборов именно? Там, где мы тренировались, где полы, там Каждые два минута, да, брат, самолет вот, а когда тренер говорит, мы вообще ничего не слышали. Да, вообще ничего не слышали. Ну, интересно было. Слушайте, ну это да, это интересно, но вместе с тем мы сейчас видим, то, что ребята на самом деле очень хорошо разговаривают по-русски. Жанн, вот честно, вот для меня это большое удивление, как ты так хорошо и быстро выучил. Понятно, то, что три года в Беларуси, но тем не менее. Ну, ребятки помогал, но ну, много. Я с Влад Климович мы были в торпедо вместе, а он, он меня очень помогал. Каждый день новое слова на английском, на русском. А я так. Прошлые сборы подготовку к сезону ты проходил в команде Анатолия Ивановича Юрьевича, да? Да, да, очень сложная подготовка. Наверное, самое тяжелое время в твоей жизни? Когда играем в футбол, да. В этом году у Леонида Станиславовича Кучука. Какое-то время он работал вместе с Анатолием Ивановичем. Насколько тяжело, насколько вот разница между Анатолием Ивановичем и Леонидом Станиславовичем? Именно физическая подготовка. Ну, У Станиславовича тоже тяжелые тренировки. Знаешь, только что у Динамо есть уровень видишь, И после тренировки есть, все люди помогают, чтобы я быстрее был готов за, за, за завтра, за следующую тренировку. А в энергетик, знаешь, тренировался в Минске, погода плохая, но все равно бегаешь и очень тяжелые тренировки. А здесь есть и хорошая тренажерка, и хорошее поле, и погода и все, и поэтому разница, ну, что физически и в энергетик, видимо, тоже очень тяжелые тренировки. Но у нас не нужно чистить снег на ну, поле футболом, правильно? Да, да, да. Это была первая тренировка энергетик. Жан в этом году была очень холодная зима, и пускай вы вот, все эти морозы вы провели в Сочи, но тем не менее какое-то время вы успели зацепить и здесь, в Минске. Насколько тяжело адаптироваться вообще к белорусской зиме, либо ты уже привык? Ну, Конечно, тяжело для, для меня, потому что там э, в Кодеваре всегда плюс 30, плюс 25, ну здесь не просто... Здесь почти минус погода. 25, да. Ну, что делать? Надо в футбол играть, надо терпеть, и все. И... Душа, ты первый игрок Минского Динамо, который будет играть под номером 99. Расскажи, почему так? Что за номер такой? Ну, Черногории играл под номером 17 в энергетике тоже 17, но здесь где, Динамо. Пока 17 не слово не Я Выбрал 99, потому что я 99 -го года. И... Так решил за этот номер. Ну, в принципе, довольно-таки простая история получилась на самом деле. А теперь вопросы от наших болельщиков, которые тоже задавали их Иван. Жан, тебе первый вопрос. Знаешь ли ты то, что в Минском Динамо раньше тоже играли африканцы? Франко говорящие? слышал ли ты, может быть, какие-нибудь фамилии? Не слышал. Яхая. Да, да, да, да. Яха. Да. Яхая. Может быть, кого-то еще. Ох. Это нападаешь, я не помню это. Бруном Банногой. Нет. Игрок сборной Габона. Между прочим, хороший друг Пьера Эрика Абамиянга. Не слышал такого футболиста. Нет. Вот так вот все таки Кадуар и Габон между собой не очень хорошо взаимодействуют, да? Душан, кто из футболистов Черногории тебе нравился в детстве? На кого ты хотел быть похожим? Кто кумир твой был? Может быть, Яветич, может быть, Савич. Ну. Савич не играет в, в нападу, поэтому бы сказал. Ну первый для меня я помню Мирку он, он, он когда играл за сборную у нас. Для меня это сами лучшие который которые, которые играли за сборную, которые я помню тоже тут он Цуровинца и Савич, это два топ игрока Йовићи и Вученич, это два топ игрока Черногоре, которые играли. Тут кто там еще может быть? Есть много игроков хороших в Черногории, но я не помню. Сейчас я, я, когда Диан Савичевич тоже играл, но смотрел видео, это один из топ игроков в мире, не только в но в мире. Он играл в Милано и потому у нас есть много таких хороших. Но я помню, я с папой ехал на стадион, когда ученич играл Льовитич на, на, на, за сборную. Кстати, ты уже четвертый игрок из Черногории, который будет играть в Минском Динамо. До тебя это были Николич, это был Бичарай, это был Роткович. Может быть, ты с ними знаком, пересекался? Ну, вот так, чтобы, чтобы много я знаю, кто он. И что он и футболист, и, ну вот так мы знаем А сейчас мы переключаемся в нашу следующую студию, где нас уже ждет Макс. Привитанье, сябры, вельми рады вас бачить у своей студии, с душиным мы уже знаёмы, Жан, вельми рады тебе бачить и быть знаем с тобой. А зараз мы будем с вами, э, знайомиться с белорусской мовой, я вижу, что вы пока ничего не понимаете, но мы будем эту ситуацию исправлять, проведя маленькую белорусизацию. Итак, я буду называть слова, которые на белорусском, естественно, вы будете их видеть на экране. А и, собственно говоря, все слова, это вам подсказка, имеют отношение к футболу. к футболу. Итак, первое слово гулец. Кто такой гулец? Сразу подсказка. Это человек. Вратарь. Игра. Игра. Да. Это игрок. Ну, в принципе, догадались. Молодцы. Все хорошо, расслабьтесь, идем mm -hmm. дальше. Второе слово. Что такое Брама? Можешь посмотреть, что написано, как это слово выглядит. Брама. Это есть тоже на футбольном поле. И это уже не кто-то, а ворота. что -то. Ворота. Ворота. Да, Дайте правильный ответ ворота, как на черногорском будут ворота. Кот. А на твоем языке? Бит. Вид. Ну, сделаем вид, что я понял. Идем дальше. Следующее слово белорусское, и это оборонца. Как вы думаете, Оборона. что это? Защит. Оборона, защита, да. защитник, и это защитник. Все, как вы видите, предельно просто. Вообще, похож белорусский язык черногорским? сейчас нет сейчас нет, нет. может есть ну, какие слова Жан, тебя про это не спрашивают следующее задание, это уже не одно даже слово можете посмотреть как это пишется по загульной что это такое, ребята? вне игры вне игры Жан, как ты думаешь? Я так думаю тоже. Ну и молодцы. Мире, да. Вот это взаимопонимание. Действительно, это офсайт вне игры. И дальше идем. И это слово перопынок. Что такое перопынок? Высказывайте свои предположения. Мечи. Мечи. Да. Нет, скажу, что это бывает э, в футбольном матче. Один раз за игру. Главой. Как нет, главой, не головой, братан. Что это может быть, Жан? Если это точно не угловой. Один раз. Один раз за игру, да? Да. Минут 15, так. А, не знаю. 15 минут это длится. А, а перерыв. Вот ровно сколько, сколько мы отгадывали это слово. Перерыв это правильный ответ. Ну, хлопцы, наступное пытание. Что такое Стрел? он бывает удачный, але недокладный. И это действительно удар. Тут без шансов душен, да. Но он и нападающий в конце да. концов должен точно знать. Идем далее, и это слово обычно может изменяться после удара. Что же такое лик? Лик? Гол. Гол? Нет, но очень близок ты. Близок. Что? Нет, не штанга. Это показывают, за этим следят, про это узнают. Как сыграла команда? Лик. На табло. Счет. Ну, Счет, молодец. Жаль, нет аплодисментов, ты бы их срывал каждый раз. И последний вопрос. Что такое перомога? Перомога. Есть площадь перомоги. И это бывает э, после футбольного матча, вот когда судья дает свисток, одна из команд ну, проигрывает, а вторая выигрывает. Ну, и это победа. Ну что, парни, я желаю вам больше побед в новом сезоне, чтобы вы нас, болельщиков, радовали, ну а мы, конечно, при возможности будем приходить и болеть за вас. Дякую. О, дякую и тебе за это слово. И мы встречаем следующую пару. наших следующих гостей также можно выделить несколько закономерностей. Во-первых, эти парни когда-то играли в одной команде 7 лет назад. А во-вторых, что и самое главное, это игроки национальной сборной Беларуси. Никита, Егор, я рад вас видеть. Посвежели-то после Сочи как, а? Вот как сборы на вас влияет хорошо. Ребята, прошло 7 лет, и пара наумов Хаткевич вновь воссоединилась в одном клубе. Никита, как Егор за это время изменился? Ну, как изменился? В принципе, никак. Как был, такой и остался. То есть, не постарел, самое ну, не... главное. <смех> <смех> Действительно. <смех> ну, Никита более повзрослел, я имею в виду, в плане футбола. Более, как говорится, играет на опыте. И на самом деле это видно со стороны, как мне вратаря, я вижу сзади это все. на вот. полоски нет. <смех> ты тогда еще был молодой. А сейчас уже немножко да, постарел, после Казахстана. Я вот все Никита, Никита, но, насколько я знаю, тебе не привычно, когда тебя называют по имени, правильно? Ты больше привык к своему прозвищу Наум. Ну В да, ком... ну, то что ты сделаешь. В команде тоже все всегда называют на ум. Ну, пару раз Игорь Шитов может только Никита назвать. <смех> Игорь а Шитов так... у нас может все, как известно. Да. А, Егор, кстати, какое прозвище у тебя, расскажи, потому ну, что, что я более больше не знаю. Все банальное, Его. Ни хата, ни хата. Нет-нет, хат. ну, Больше Яго яга, такого плана. Егор, интересный факт из твоей карьеры мы нашли. Ты провел 16 игр против минского «Динамо», и лишь в крайней из них ты одержал победу, первая победа. Вот когда ты настраивался на поединок против нашего клуба, не было у тебя вот в голове таких мыслей, что блин, опять скоро играть с минским «Динамо», а я все никак выиграть не могу. Например, 10 матча прошло, я никак не могу выиграть. Что за ерунда? Не было такого у тебя? Ну, статистику я как бы не вел именно поединков там с каким-то именно соперником. Но наоборот, такие игры более мотивируют, и против такого сильного соперника всегда приятно играть. Никита, в этой предсезонке ты забил три гола. Один из лучших бомбардиров нашей команды а ты ведь центральный защитник. Но это круто. Ну, кажется, серый подает в голову, что он убирает ее, что ли? Подал, попал, все, гол. Это прям хорошо, как говорит один известный блогер, в угол головы попадает. Дальше в сезоне это было. Егор, традиционный вопрос для вратаря. У кого в команде самый сильный удар? Ну, самый сильный. Дело В принципе, да. Ну, Женя, Шкафка. На ум. И Хвощинский. А как у наших молодых с ударом? Более сейчас, наверное, на технику исполняют такого, нету такого плотного шипа На силу пока да, еще да. надо ребятам поработать в тренажерном зале, правильно? Ну, над этим мы работаем. Никита, а вот ты опытный защитник. Вопрос, например, касается игроков атакующей линии, у нас они тоже есть среди нашей молодежи. Как они выглядели в спаррингах, в тренировках против тебя? Ты довольно фактурный парень, довольно крупный защитник. Тебе это видно. Как, например, тот же Ложкин выглядит вот, в единоборствах с тобой? Mm -hmm. Повзрослел парень? Вот, вот мне интересно, за эти полгода, которые он провел в высшей но старается убегать к Максу. К он поменьше будет. Там, где легче. Ищет. Ну, правильно, это тоже хорошее качество для нападающего. Найти, может быть, не самое сильное место и mm -hmm. пройти сплоть с него. Но перспектива вообще вот у нашей молодежи есть, потому что, как известно, Конечно, лимитчики в этом году будут играть на поле. Кто это будет, пока мы не знаем. Скоро... Будет известно. Причем это же будет не один лимитчик. То есть все игры, наверное, тяжело будет в таком возрасте всегда играть. То есть они будут меняться, поэтому шанс будет у всех доказать, что и как. Ребят, ну сейчас, с вашего позволения, я задам несколько вопросов от наших болельщиков. Егор, ты первый и, наверное, самый главный, самый популярный вопрос, который многих интересует. Ты уже говорил про то, что конкуренция ⁇ это всегда здорово. У нас в команде теперь три вратаря действительно классного уровня. Как прошел сбор с точки зрения конкуренции во вратарской линии? Немножко перефразировали мы вопрос от болельщика, потому что ответ на него уже Егор давал. Как прошло в сочи все? Ну, в принципе, как э, по семейному мы вратарские, э, в как говорят, цех это, ну, все по семейному мы старались друг другу помогать, э, в чем-то подсказывать. Там уже Максу Плотников, кто-то видит там такую ситуацию, что неправильно сделано тренировки. и все это воплощал. В реальности ты Геннадьевич, который больше с нами работает, и все видит со стороны. То, что мы не увидим, например, выполняя это действие. Никита, твой черед, кого из защитников Минского Динамо, против которых ты раньше играл, выступая там, за Нафтан, например, выступает за Витебск? Ты запомнил, вот именно кто тебе вот первым в голову пришел сейчас? В голову, наверное, Серый Полицеевич. Наверное, да, он. И а, забыл, фамилия. Давай вспомним. Пасхалчики Тем, подсказывают. Умар Будгура. Вот. да. Это в общем, вот. наверное, один из лучших защитников да, да, чемпионата. Да. Вот он Чем импонировали ребята? Ну, Будгура, во-первых, атаки очень великолепно начинал. То есть вверху хорошо играл. То есть минусов почти не было у него. Одни считай плюсы. Сергей Полицеевич тоже самого детства. То есть он играет Динамо без ошибок, как будто он родился с мячом уже, то есть в 17 лет, в 18 он уже играл с опытом 30-летнего, 35-летнего, то есть без судорог вообще, наверное, вот эти больше всего. Егор, скажи, пожалуйста, такой интересный вопрос, у каждого вратаря есть своя фишка, кто-то хорошо играет ногами, кто-то выносит мяч руками хорошо, какое качество положительное в себе выделишь ты, именно характерное для голкипера? Ну, я тоже не не хочется, во-первых, да? во раскрывать для нападающих соперников. Вот. Какие-то качества, свои плюсы и минусы, я думаю, все увидим на поле. В принципе, правильный ответ. И заключительный вопрос для Никиты. С какими защитниками тебе более комфортно играть? Те, которые, может быть, более молодые или, наоборот, с мастеровитыми парнями. Как вот ты считаешь? Да, Здесь не в этом дело, я думаю. Что с молодым играть, что с опытным, да, опытный может где-то тебе еще и подсказать, молодой может где-то не подскажет, но разницы вообще никуда не вижу, скажем так, какой защитник будет реально. Парни, спасибо за интересную беседу. Сейчас пришло время узнать, насколько высок уровень взаимопонимания между вами. Вы давно знаете друг друга, и хорошее взаимопонимание между вратарем и центральным защитником это один из ключевых факторов для хорошей игры на футбольном поле. Вот мы это и проверим. Макс, встречай! Парни, приятно познакомиться и сразу приступаем к делу. Давайте определим, кто из вас будет начинать наше задание, нашу игру «Ди-на-мо». Номер один. Ладно. Ди-на-мо. Ничья. Ди-на-мо. ди Егор, определяй, кто будет начинать. Никита. Никита будет начинать. Итак, наша игра называется «Кто этот парень?». Кто Ну что ж, теперь спины давайте расправим. Вы динамовцы, Никита начинает, вот список футболистов. С ними ты мог где-то уже играть в чемпионате Беларуси. А, нельзя называть имена и фамилии, прозвище тоже убираем, это будет слишком просто. Можно использовать позицию, с кем, когда играл в клубе, кому какой классный гол забил, все что угодно из футбольной жизни, mm -hmm. а твоя задача, Егор, уже называть. А, достаточно будет фамилии. На все про все две минуты. Погнали! В Краснодаре сейчас играет. Мартынович. Молодец. Агент футбольный. Мэй Леденев. Mm -hmm. <мех> э -э защитник районный наш инстаграмщик. Ты знаешь. <мех> Игорь что? <Штатов. мех> <-о> <мех> а еще который с ним борется всегда за место в основном составе. Mm -hmm. Сергей ответчик, Все <мех> <мех> sì, верно. Э -э лысенький серп. Mm, а домой еще? Есть такой. А, так, давай твой коллега. Женька по-моему. Мой коллега. Швейцов Максим. Наверное. Air France. Валер Жуковский. Человек, который поиграл много и в Германии. Путил. Есть такой? Так, Давай посложнее что-нибудь. Пришел к нам тоже не серб, а другой. Душимбакич. Молодец. Фамилия у него можно на русском, можно и другая точнее была. Есть русская, есть не нерусская. Церенцевуцевич. Или Богготечин. Да, Витечин. да, да. Еще один мой. Такой же, как и я. Только серп. Только серп. Только серп? Да. Это деньги. Есть такой. Э, в Жодино играл. Пришел в Жодино. В этом сезоне? Нет. Нападающий наш. Который не нападающий. Был не нападающий. жан по. С кем ты жил, ладно. Климович? Да. А -а -а так, время заканчивается. Все. Значит. Заканчивается или уже закончилось? <смех> давай, давай. <Три. смех> давай последнего, в Сатурне играл. Ой. <смех> и отлично, засчитано. Кто это, кто это, кто этот с Итак, результат Никиты впечатляет. но ну и, конечно же, это же задание должен выполнить Егор Хаткевич. Все то же самое по правилам, но фамилии игроков иные. Итак. Егор, мы желаем тебе удачи, всегда готовы, поехали. Есть Вилка, а есть ложки. Лысенький парень, с тобой в номере жил. Кишка Козлов. Левоноги в прошлом игрок, сейчас тренер. Шик. Шитов? Нет, Шик, блядь. Да. Лески ананасы. Да-да-да. Помогай дальше. Помогай ли? дальше, давай что-нибудь. Нападающий в нашей команде. Шкафка. Это, это не засчитано, почти что кличка. Да. Играет в крылья советов, подписал новый контракт сейчас. Корнеленко. Защитник центральный. Играл в Казахстане. В Казахстане? Леха говорила. Да, все верно. Левоногий, центральный защитник В нашей команде молодой парень Чиж да, да, все верно Тоже Левоногий Еще называли его, можно сказать Бжик Тоже стандартный, очень хорошо подавал Бжик А, Жуковский, Олег? Нет, не, не. а это Бжик Еще раньше, еще раньше был Еще раньше подожди. Вот Владзинков Да, все верно Высокий парень. В прошлом году играл со мной Выслач. Концевой? Да, все верно. Темненький парень наш по Жампо. Все верно. <с С а, конкурент нет. Баци. А, лях. Да. А, как и я, такой же амплуа, только играл очень давно. Очень давно. Может, Горбунов? Горбунов. Нет. Еще раньше. Играл за, за национальную сборную. Много матчей очень сыграл. Гутер Тумилович. Тумилович. И мало времени быстро? <свят> Тренер в дубле. Челезинский? Все верно. И бинго! Все. Поздравляем Егора! Классный <свят> результат! Ну что же, в нашем соревновании кто этот парень победу одержал? Никита Наумов. Поздравляем. Егор, ты классно играл. В следующий раз, возможно, исправишь ситуацию. А мы встречаем уже новую пару новичков. Для меня это особые номера, уверен, как и для любого болельщика Минского Динамо. Эти парни вернулись домой. Парни, смотрю на вас и не могу нарадоваться. Ну, правда, наконец-то сбылась давняя мечта болельщиков Минского Динамо. Сергей Кисляк, Антон Путило воссоединились в нашем клубе. Настоящая ностальгия пробирает, как будто я вернулся в 10 год, когда сектор заводит, что Серый Кислый всем забьет, но забивает Путила, и команда выходит в плей-офф Лиги Европы. Парни, с возвращением домой. Спасибо большое. Мы очень рады вернуться в этот клуб. Для нас этот клуб родной, поэтому дай бог, чтобы у нас все получилось и так и сложилось, что Сергей будет забивать, и мы будем выходить не в другой раунд Лиги Европы или Лиги Чемпионов. Ну да, очень приятно вернуться э, в такой клуб. На протяжении этого времени мы, я уверен, Антон и я, мы всегда переживали за клуб, хотели, чтобы он добивался высоких целей. Я думаю, с нашим возвращением мы будем делать все возможное, чтобы это сделать. Сергей, после возвращения в Беларусь, ты провел тут уже достаточное количество времени, И как изменился уровень, например, белорусской Лиги сезона 2009 по сравнению с 2019 годом? Вот, к примеру, за эти 10 лет? Ну, по уровню, я так думаю, сильно тут ничего не изменилось. Единственное, я провел два года в Бресте, там на стадионе была очень классная атмосфера. Я на то время никогда не мог подумать, что там может быть такое в чемпионате Беларуси. И хочется, чтобы болельщики на стадион «Динамо» ходили и поддерживали нас. Потому что без болельщиков никакой, ну, практически никакого смысла нет. И очень тяжело добиваться каких-то самых высоких результатов. Так что если они будут приходить, это будет нам э, ну, огромная помощь. Антон, похожий вопрос к тебе. Спустя 10 лет ты вернулся в Беларусь. Вообще понимаешь ли ты, вот, что тебя ждет здесь, именно уровень белорусского чемпионата? Ну, понятно, то, что ты общался с ребятами. и Те говорят, что вот те так играют, эти играют так, но вот а сам ты следил хоть немножко за нашим ну, чемпионатом. Если честно, то не следил, и мало игр. То честно. Мало игр смотрел, но посмотрим, как оно через 10 лет. Поэтому... Придется вкатываться в чемпионат, поэтому... Ну, у меня есть хорошие партнеры по команде, поэтому, я думаю, они мне сделают жизнь более легкой, чтобы мне показалось, что уровень... Главное, чтобы сделали более тяжелый. А мы снова про цифру 10, как-то вот сегодня вот много мы про нее говорим. Серега, расскажи нам, пожалуйста, историю, как ты отвоевывал десятку у Хвощинского. Я знаю то, что были долгие переговоры, непростые. Ну, да, я... Ну хотел чтобы у меня был номер 10, потому что я в «Динамо» долгое время под этим номером играл. Но Володя тоже провел тот сезон под этим номером. Видно, ему что-то, ну, может, сезон много голов забил. Хотелось оставить этот номер. Но Парочка но голов было. Но включился Наумов, потому что он хотел все 23 номера. Вова Хвощинский только 10-й или, 10 или, или, 10 или 23-й. Но на ум дал 23-й. Так что вот так вот и решилось. Совершенно ну, интересная история на самом деле. Да. Кстати, Серега, вопрос. Когда поменяешь фотографию в Инстаграме? Это до сих пор брестка Динамо. Что ты, что Быков? Ну, я особо там... Не разбираюсь, как менять, так что супруги попрошу напоминать. Но мы тебе поможем. Антон, в сезоне 2020 с игровой практикой, к сожалению, у тебя было не так все хорошо, как, как хотелось бы. Как сейчас вообще себя ощущаешь вот именно с уровнем физической подготовки? Неделя до старта чемпионата. Что можешь сказать? Ну, пока идет претензионная подготовка. Понятно, еще кондиции не те, потому что игры все равно это другое, тренировки тренировками. Ну, дай бог, я буду с каждым днем становиться лучше, набирать свою оптимальную форму и приносить пользу команде. Серега, я, наверное, заключительный вопрос к тебе. Когда вот после Нового года я впервые вас увидел, когда мы делали видео про медосмотр, первую фразу, которую ты мне сказал, был «Саня, хватит меня уже снимать». Хотя я тебя увидел только первый раз. Скажи, как ты выдержал 25 дней с человеком, который снимает вообще все в своей жизни, все, что происходит? Как ты выдержал с Игорем Сергеевичем в это время? Ну, я так сильно не люблю там сниматься, еще что-то, но это правда. Да, ну, Игорь, он такой активный, и везде, и на тренировке, и, и после тренировки, и до тренировки, так что, ну, это его, можно сказать, увлечение, ему это нравится, так что. Он хоть спит? Да, очень рано, кстати, ложится. И рано встает. И рано, рано. просыпается, да. Ребята, в завершении нашей беседы я хотел бы попросить вас вот о чем. Давайте с вами попробуем собрать Dream Team из тех ребят, с которыми вы играли в Минском Динамо тогда еще давно. Я предлагаю взять за базовую схему 4-4-2, если вы не против. Можно взять какую-нибудь другую схему. Угу. И на каждую позицию выберем того Динамовца, который, по вашему мнению, достоин быть именно в этой команде. Команда Антона Путила и Сергея Кисляка. А, мы а по по, отдельности, им по им отдельности, да? Вместе, а. вместе. Вот в том-то и дело, то что а, вы вместе? должны вместе да, посовещаться и решить. Начнем с вратарской позиции, кто будет голкипером в вашем Dream тиме Именно <сосатый> «Динамо» должны должно быть. Может, Горбунов? Да, я тоже так Горбунов? подумал. Первое мое мнение было Горбунов. Отлично. Пара цитали. А запасного брать или нет? Почему нет? Да. Конечно. Цельгалку я бы взял. Ну да. Галка, наверное, Горбунов, ну еще и Артур Леськов, я бы тоже отметил. Как ну как да. да 3. В составе должно быть три Неплохо, неплохо. Так как раз история про наш клуб. Пара центральных защитников. Пара, да. Ну, я бы, наверное, поставил Павлюкович, Мартынович. Ну да. Достойный короче. выбор. Можно э, еще... Сергей Васильевич поставить лайк этому видео. Не, ну без старого? Старого обязательно. Кирилл Павлючек неплохо, но он тоже центральный защитник. Как минимум за празднование ворота одного известного клуба. Ну, кто у нас еще там был из центральных? Ну да, Мартынович, Павлюкович, пускай Павлючик, да. Крайне левый, правый. Ну, не знаю, вот по мне правозащитник я просто, когда еще был молодым, вот подавал мячи на стадионе. мне Вот я стоял здесь на этой бровке всегда, и по этой бровке на, всегда, всегда был да Ян Тигарев. И mm -hmm. я так впечатлился, я бы, наверное, Тигарева поставил правым защитником. Сергей, согласен? Да, Тигарев и Беретива, можно. Ну, естественно, да. даже, друг, даже, да, даже без Олега. Кстати, Олег – это рекордсмен низкого «Динамо» по количеству игр в современной истории. Тем более красиво поступил, ушел просто вообще великолепно. Полузащитники, опорнички. А еще левый. левый. А Там левый, левый да, прошли. левого защитника мы забыли, да. Где у меня нет? Левый, да. Вообще а, нет. А, ну мы это с кем мы только же играли, правильно? Да, да, да, да, да. Неужели никто не достоин? Не, ну... Из тех, кто с кем-то играл, столько лет Динамо. Кто, кто вообще левого хорошо? Играет? Но у нас даже... тогда Монтаруп Монторуб... конечно, был, да, конечно. Был, конечно. Да? Хороший, да, не только хорошо играл, но забивал, и голы праздновал так, что ломались ворота на Динамо Юни. Полузащитники опорные. Ну, Понятно. если по 7-4-4-2, да у нас их два получается, да? Тут тяжело. Ну, в чемпионский год хорошо играли Рожков и Челли. Это была очень сильная двойка, по мне. А так как мы были молодые, мы смотрели на них. Да, и... Да, и, да, и росли за ними. Ну да, старались. Есть, ну, а если брать уже более на новейших, это, наверное, Драгун и Кисляк. Ну, вот так, ну... четверку. Так вот Антон скромно себя из сборной <с вычеркнул. Кстати, мы тогда играли в три опорных, и Драгун играл в нижнего, а мы с тобой два да, чуть-чуть выше и забивали. Ну, тут разные схемы, да. Переходим к ранним защитник, э, полузащитникам. Полузащитник. Ну, Володенков это тут без сомнений. Уже через минуту с лалом Володенкова, обыгравшего Лошанкова Ермаковича, завершился передача юному форварду и овацией трибун. Радость была так велика, что Володенков в пылу поздравлений получил травму и спустя некоторое время был заменен. Это легенда. Да, налево Володенков э, Гегевич. Да. Потому что Гига тоже хорошо mm, играл. Да. А справа вот... Я ну не... и тренер сейчас надо тоже хорошее отношение иметь, да, к да, тренерскому штабу. Ну, Разин я думаю. Разин, да, быть. справа вот. Ошибка защитников и реактивный Разин унесся к воротам Живнова. Добывать долгожданное и заслуженное золото, ставшее седьмым в истории Минского Динамо. Тоже очень хорошо играл кто-то. Крайне у нас хороший был. Ну, Чухлей, да. Чухлей, И, да. конечно, чухлей, реактивные да. забеги его по флангу. Ну и к нападающим можно перейти. Ну, нападающий, да. Не знаю. Нападающий кто у нас? Ну, Леня Ковель. Всем а, ну, Леня, да, Леня, да, конечно. Это... Роберт Рак был тоже хороший конечно. нападающий. Много забивал. И? Парыч, я бы еще быть... отметил Иду. А, Иду, Иду, Вот, вот забыли иду. все. Иду. Да, да, да, да, да. Кстати, еще про Бруно Зита не упомянули. Ну, да. Бруно Зита, да. Но иду, а Это, не достал, это -зита. Вообще он, конечно тоже очень. Иду, да, здорово. — И главный тренер. Интересно, только много было. Да, да. При вас-то тренеров поменялось достаточно. более чем... Если брать, то за этот период, грубо говоря, у нас 2004-й чемпионский, тогда был Шуканов, поэтому я думаю, ну, наверное, его... Шуканов работал не один же, правильно? У него был тандем. Ну, Остроушка и Ну, и Шуканов, как бы, ну, они последние брали чемпионство, поэтому... Они добились ну, результата, да, да? они нас да. протянули, наверное, в первую, первую команду, мы начали с ними тренироваться, даже в тот чемпионский год вышли там несколько раз даже на замену. Даже в Еврокубках, Еврокубках. Да, да, Антон да, да. Да, играл, так что, ну да, они добились результата, наверное, пускай не. С тех пор мы ждем, ждем, да, ну, ждем, ждем. Да. Да. Хотя, ну, Хотя ну, многие ну, тренера, да, очень да. такие, ну, хорошие. Тот же Муслин, много, Конечно, Муслин много, да, Муслин много, да рябоконь, Рябок. Петрушин, можно вспомнить. Да. тоже. Да. Динамовских тренеров можно вспоминать очень ну, быстро, много. Да, <смех> да. и <смех> они правда. действительно ну, неплохие были. Где-то, может, не добивались нужного результата и с ними сразу. То есть мало времени им давали, и они за короткий срок. Так ничего не И в завершении нашего интервью несколько вопросов от болельщиков было бы преступлением оставить бы болельщиков без возможности задать их Ван. Итак, Серега, скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый гол за Минское Динамо? Да, помню, забил э, Непру. Не про тр трансмаш, все правильно. Назывался, да? Это, да. Со наверное, да, 2000. И Саша Траводова да. первый гол из 2005 года, да. год, 13 й тур. 4-1 или 4 0 2 5 2 5 2, 2, 5 2. 2, 5 2. 2. Тогда забил второй гол. Наверное, да. Отличная память, отличная память. Потому что мы сегодня к примеру спрашивали у Яна Тигрева, готовясь к этому интервью. Он говорит, я вообще не помню, чтобы кислый забивал. Ян своей не помню, потому что он один год забивал. Да, это правда. И второй вопрос, который я тебе хочу задать. Помнишь ли ты, из какого матча? Это запись в протоколе. Я прочитаю с вашего позволения. На 84-й минуте. Кисляк Сергей. Рваная рана верхней третьей поверхности правой голени. Госпитализация. Наложены швы. Да, помню, это было Гродно, Неман-Гродно. Жарко было. А мы вот молодыми как раз были. Это 2004 год, как раз чемпионский год. Это твой второй матч за Минская Да. Первый, кстати, у меня дебют был в динамо да, да. Я вышел там на пару минут. А и это тут... мы поехали в Гродно и сидели... Молодыми на замене, жарко было, но в жару принято там на обычных же шипах играть. А там у них был украинский такой игрок, и он прям на железных шипах играет. И мы так еще обратили внимание все, и потом вот я вышел на минут 15, наверное, и потом так в подкате шел, и он мне разрезал колено. Ну там, слава богу, ничего серьезного, просто швы наложения. и все. Пришлось там две недельки где-то пропустить. Но после вот того матча в Гродно ты дальше уже на поле не появлялся, нет, если я все. не ошибаюсь. Да, да. Это вот как-то связано? Но это уже, там и травмы. оставалось уже поменьше. 19 ну, я не знаю. был в Гродно, да. Но я не знаю, связано нет, потому что... Сейчас наберем на Юрию Владимировичу, уточним да, этот момент. Это да. Антон, теперь вопросы к тебе. Твой знаменитый дриблинг, известный не только в Беларуси, но и в Российской премьер-лиге. Его тоже хорошо помнят, более чем. Ты сразу, вот это у тебя появилось с детства? Сразу начал финтить? Либо, может быть, прибивали тебя по детству, потому что, как мы знаем, это иногда у тренера встречается. Не лезь ты в обводку, не финти лишний раз. Как у тебя это было? Да, эти моменты, они как-то спонтанно приходят. Это, наверное, трудно научить. Поэтому там доли секунды на принятие решения есть, и ты, наверное, их принимаешь. Поэтому сложно научить, наверное. Но, конечно, какие-то элементы можно, наверное, отрабатывать, но в игре это... Все как-то приходит, все спонтанно. Ну как это у тебя было, например? Ну, В детстве? я никогда этому не учился, но вот оно как-то у меня было. Просто если оно есть, то оно есть и да. никуда не денется, правильно? Слушай, раз уж мы так вот загорели про дриблинг, не могу не спросить про тот самый знаменитый гол, который ты забил. Один из лучших голов российского, российской премьер-лиги. Как это было? Это вот опять-таки у тебя просто вот в голове что-то щелкнуло, и ты вот пошел ну, вот да, этот вот это, слалом. Все, все, на, как говорится, на подсознание. То есть ты не думаешь, просто делаешь и все, и это получается. Ты не сильно радовался, когда забил. Вот твоя Нет, реакция но я первая. Я радовался, почему не я радовался? Ну ты радовался, но она сдержанная, потому что обычно человек, когда забивает такие голы, он просто. Потом, ну, потом ты... пересмотрел. Нормально. Вот, да. Ты потом, когда пересмотрел, ты вообще понял, что ты сделал? Но я долго, Партнеру пока мозги. Я команда... долго пересматривал. Ну, конечно. Гол хороший получился, но такому нужно радость Такое нечасто бывает. И второй вопрос, который хочу спросить, он тоже связан с голом. Тот самый забитый мяч, который вот оттуда прилетел в ворота Макаби. Ну что тут тянуть резину? Быстрее надо пробивать! Удар непосредственно по воротам! И дальше 3-1! 3-1 ведет Динабо! Это была удача все-таки. Или... Это мастерство мастерство Мараховского Который там дезориентировал да, вратаря да. Ну там получается на углу штраф штрафной И уже по сути у нас там и Время какая там, в концовка штрафная. Да, 87 или 88 -я, Ну я, я просто принял решение подавать Ну в створ ворот как бы ну вот я сказал перед этим защитником, чтобы создавали вот эту насыщенную штрафную. И просто подавал по створу, а ну так получилось, что все пролетели и мяч в дальний залетел. Знаешь, почему? Кстати, ты получил... вот там эмоции было даже больше, чем э, забитый гол. Так, естественно, было... как по-другому команда в поле вышла впервые. И... Знаешь, почему mm -hmm. этот гол случился? Потому что меня поменяли, а в штрафные я подавал. Кстати, может быть, да? Да, да, да, это точно. Скупая слеза болельщика сейчас катится по щеке, потому что столько фамилий, столько воспоминаний мы сейчас услышали. На самом деле были времена хорошие, но мы надеемся, что будут еще лучше. Поэтому вам удачи в этом сезоне, на вас очень большая надежда, пускай она все получится. Ну а я отправляю ребят в студию к Максу Островскому, я думаю, что нас ждет очень веселый конкурс. Ну что же, мы начинаем наше задание. Высшая лига футбольных шуток. Парни, приветствую, рад видеть. Правила очень просты, но сначала давайте определим, кто будет начинать в нашу игру Динамо. Динамо. Сергей, поехали. Почему Сморгонь будет играть в высшей лиге? Потому что кроме Сморгонь некому играть. Потому что нельзя оставить высшую лигу без Леони Ковеля. Это правда. Леня Ковель всем да. забьет. Что общего между футболистами Батте, Шахтера и Минского Динамо? Что общего? Что общего? Все играют в чемпионате в Беларуси. Все футболисты живут в Минске. Почему Виталий Жуковский подписал в БТ Павла Рыбака? Ну Потому что он давно его знает. Рыбак Рыбака видит издалека. Жуковский заядлый рыбак. Антон, отвечай. Почему Месси остался в Барселоне, а не перешел в Минское Динамо? Коронавирус? Нельзя летать. Потому что Хвощинский согласился дать десятый номер только кислякову. Уважение, Сергей. Благодаря на ум да. Почему Сергей Матвейчик вышел на замену вместо Игоря Шитова? Не знаю. Тренер решил выпустить молодого. Понятно. Почему Влад Ложкин мало играл за основу? Потому что он играл в Сумалевичах? Потому что играют вечером, а ложка хороша к обеду. А, хорошо, да. Что общего между Вовой Хвощинским и Котом? Каким Котом? <рех> Любым <котом. рех> Обычным. <рех> <рех> Без понятия. Вова тоже всегда возвращается, когда погуляет. <рех> Понятно. Что общего у Максима Швецова? <свист> <свист> пожизненный контракт <свист> кто из футболистов больше всех ждал возвращения антона путила сергей кисляк саша чиш потому что путила все-таки вернулся при чиже <свист> чем криьянна роналда отличается от сергея кисляка ну сергей Причесочкой. Криш сладенький, а серый кислый. Почему Николай Золотов все-таки не перешел в Минское Динамо? Без понятия. Потому что татур опоздал с таким инсайдом. Что общего у женской и мужской команд Минского Динамо? Стадион. Динамо-юня. И та, и другая команда за 20 лет взяла два кубка. Uh -huh. Итак, победу в высшей лиге футбольных шуток одержал Сергей Кисляк. Поздравляем. Антон uh -huh. тоже был хорош. Uh -huh. А вот и финал нашего шоу-студия, которое было посвящено старту чемпионата. Это первый выпуск, поэтому нам особенно важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите его в комментариях. И обязательно поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на Динамо ТВ. Смотрите Динамо ТВ и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ну, как мы обещали в начале нашего шоу. Конкурс. В комментариях под этим видео напишите автора первого гола, естественно, в составе Минского Динамо. Но чтобы все не было так просто, укажите еще и минуту, на которой будет забит наш гол. Все это должно быть в одном комментарии. И фамилия, и минута. Если несколько человек угадает автора первого забитого мяча, то победителем окажется тот, кто точнее напишет минуту первого взятия ворот и получит в подарок его футболку с автографом. Конкурс завершим ровно за день до первого тура. Все в ваших руках, поэтому пишите, кто и на какой минуте забьет наш первый гол. Друзья, до старта нового сезона осталась ровно одна неделя. Мы желаем удачи нашей команде и, конечно же, ждем вашей поддержки. И неважно, где вы находитесь, на стадионе или за его пределами. Ваша поддержка ощущается всегда, потому что Минская Динамо это одна большая семья. Всем пока. Пока.